Мне 37 лет. Это мой муж Себастин. У нас с ним трое детей, Живем в Германии. У нас с ним отношения стали намного гармоничнее, намного искреннее, намного душевнее. Стало появляться понимание с полу... не то что с полуслова, с полувзгляда. И это настолько становится хорошо тепло и уютно рядом с таким вот хорошим человеком. Я прошла семинар «Магия любви», и благодаря этому семинару не только улучшились вот отношения с мужем, но и э, у него, лично у него э, я делаю практики, а у него происходят э, изменения в, на работе.